Ну подними, подними, пожалуйста. Беспокоит немножко главный тренер футбольного клуба Диново Минск. Это точно вы это? Что-то как-то по диалогу, как будто мне <с просто <с прикол какой-то из пара звонят.